Всем привет! Челлендж-болл лава Доходит до вот этой подушки Это первый тур Каждый, кто доходит до этой подушки Получает пятеро. На старт, внимание, погнал! Вы видели, видели, да? Бревно качается Давай, давай, давай. давай, давай. давай. Мы верим Где в есть? тебя У нас оно не качается Ну А у тебя качается Это тебе плюс? Блин, она нет, она еле нет, ты видишь? Уладит. Ой, попа, попа высокая. Пока Катя там остается, что ли? Да. А я тут? Да. Типа скакалку, как взять, вот эту тачку пригнать, вот так. Ну, ему, естественно, облегчим ситуацию. Вот но, мы, уберете, да? но мы уберем вот эту вот штучку. Ой, как он легко пошел-то, а? А что ты ползешь-то?